Всем-всем добрый вечер! Фокус-фокус! Вот. У меня тут коньки. на вот. коньках я, тоже катаюсь. Алина Сагитова, к сожалению, упала. Но это не трагедия. Это... пятое ну, место тоже неплохо. Вот. Ну, конечно, это не ее уровень. Вот. Я когда увидела что она э, упала. Я то может быть, со зрением мне, Или, может быть, мне ты помиришь, померещилась. Может быть, я не проснулась, потому что я очень долго ждала за, до поздно ночи. А потом я не, не, не, не сдержалась и, и заснула. Но утром, как проснулась, я э, включила, э, как говорится, э, интернет, прочитала новости, и вот, и вот. Стала все смотреть, как она вот... Э, ну, смотреть произвольную программу, как она там вот падала. Ну ничего. Главное, чтобы она пережила эту ситуацию, проанализировала, тренировала, я думаю, помогут, тоже, может быть, изменит какую-то программу. Другую, эту программу может быть изменить, может быть, другую какую-нибудь программу, потому что это очень тяжелая программа. Не каждый спортсмен такую программу откатает очень сложно это вот ее фишка тройной Трибергер, флибергер флибергер, флибергер. Вот. ну мне, все мы ее любим все мы переживаем за нее и все вот пишут под, поддержки что э, вот в комментариях сколько прочитала что мы, мы все равно любим Алину что Алиночка... Молодец, ну что, ну 15 лет, но ну не каждые 15 лет так, такую нагрузку выдержат. Но Алина боец, Алина. Но после олимпийских игр было, конечно, очень мало времени, вот, и никакого там и отдыха не было. Это сразу тренировки снова, это, это представляете, одни и те же прыжки надо выполнять до, как идеального, как говорится до идеальных прыжков надо. Вот. От... Постоянно одно и то же. Каждый день. Вот. И я думаю, что после этой ситуации она проанализирует и тренера, может быть, все продается. Тоже э, пересмотрят, э, изменят что-то, может быть, в программе. вот И я надеюсь, что Алина это все переживет. Все-таки это спорт. Вчера были взлеты, сегодня падение. Ничего страшного. Завтра снова будут взлеты. Как говорится, слава богу, что у нас небо над землей. Земля, как говорится, все на месте. На месте. И это, в принципе, не, как говорится, ну, не трагедия, в общем. Так, вот пишут, что а, наш маленький цветочек, не переживай, просто у, утомленность, отдохнешь, и новых тебе сил для тренировок. Для тренировок, да, тренировок. Так, ну, кто-то там пишет, что сглазили, и все такое. И вот, когда я еще услышала, что надо меньше есть, ну как, и все, больше никаких слов для поддержания, утешения. Ну, ну, мне как-то... Ну, если бы жена, их медведе была, если бы так же упала бы, вот, бы, столько бы я услышала бы слова утешения, поддержки. Вот. Я представляю, как сейчас там, наверное, на нее давят. Наверное. Надеюсь, что такого нет. Не будет, вернее. Будет просто под... поддержат, найдут нужные слова. Главное, как говорится, успокоиться. И, как говорится, хочу пожелать Алине Загидове э, удачи, удачи, удачи, удачи. Вот. Ч еще? Ой, столько были мысли, а так камера включила, то все вылетела. Ну да ладно. Так. Так, так, так, так. -та. Вот. Так, ну я показала, да? Показала, да? И так, фокс, фокс, все, все в порядке. Вот. За Кэтлин Осмонд я э, рада. Она тоже хорошая фигу... Фи... она тоже хорошая фигуристка. Э, очень хороший опыт. Э, на первом месте заняла. На втором месте Факама... Факаба, Факаба... Ахитучи из Японии. И еще на третьем месте тоже из Японии с На четвертом вот, э... Катерина Косм... Косман. К... Да, Катрина... Катрина Косманд да, с Италии. И на пятом это Алина Загитова. Фокс-мокс. Все. Надо до закругляться. Ой. Я немножко тоже прослезилась, успокоилась. Главное, я что переживаю? Ну, да, это падение, все, но главное, чтобы она пережила. Вот это самое главное. Все-таки ей 15 лет. Как она вот сейчас успокоится, как она все это переживет, а от, от этого все, как говорится, дальнейшее все это скажется. Но она получит большой-большой опыт в дальнейшем. Вот... И...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 Костнер, да, с Италии. Вот ей 31 год, а, конечно, у нее большой, большой э, опыт. И Она в чемпионате мира, по-моему, минимум там 4-5 раз она была в Олимпийских играх. Э, вот, если по возрасту сдалась, ну, может быть, 5 Олимпиад вот. и чемпионатов там, Европы, сколько у нее, конечно, это большой опыт, это большой опыт. Это как сказать, ну когда ты одно и то же, и когда ты не первый раз, это, конечно, это сказывается на опыт, это богатый опыт. И, а у Алина Загитова, она первый раз на чемпионате мира, как она депутатка, так что ей это тоже тяжело, тем более это после олимпиад, это первенство, надо все это поддерживать, и это тяжело, это психологически тяжело, вот, ну, ничего. Все будет хорошо. И всего 15 лет. Так что вся... Мы еще увидим ее на э, Олимпийских играх в, в Пекине в 2022 22 вот, через 4 года. И будем болеть. Вот. И надеюсь, что она тоже займет э, первые места. Может быть, первое или второе. но ну, желательно, конечно, первое. Только в золото. Только золото, золото. Ну, вот падение вот тут мне это напомнила вот эта Анна Погорелая, вот она тоже как-то вот упала и вот она не смогла справиться и тут же снова падение, потом еще снова вот эти э, несчастные случаи э, на льду. Ну да ладно. Многие фигу... великие фигуристы падали и... ну а потом они Собирались, собрались как в кулак и побеждали они как брали золото и нет, золото не только в чемпионат мира но и в олимпиаде взять даже вот вот пару танц... не танцевальную а сейчас скажем так -то, так так так ну вот Алена Савченко и Бруно Массос Алена Савченко, ей 34 года, и сколько на Олимпиадах была, Она в нескольких раз была на Олимпийских играх. И вот она э, в Корее, в Хейчхане, взяла первое место с, с, с партнером Бруно Массо. Вот. Ну, да я отвлеклась снова. Вот. Так что все впереди. Мы еще увидим э, великих побед, великих, как говорится, потрясающих э, выступлений. И мы еще увидим улыбку Алины Загитовой. И увидим, как она вот поднимает правую руку. Ес, yes, я сделала. Не переживай, Алина, не переживай. Все будет окей. Okay. Все мы тебя любим. Так что всем-всем пока. Пишите в комментарии. И пишите то, что вы еще, еще что-нибудь может быть, хотите услышать. Я с удовольствием сниму. Всем-всем-всем-всем пока-пока.